не менее, вот этот вот доктор Уайдов, он сказал, с чего все началось. Ну, на самом деле, я как бы навел справки, почитал, действительно, это было так. То есть, где-то более ста лет тому назад, два достаточно умных человека, одного звали э, Рокфеллер второго звали Ротсвельд. Они решили сделать так называемый бизнес. А вот, что они решили сделать? Они изъяли из всех э, книг, медицинского какого-то содержания, из всех учебников, из всех э, библиотек, изъяли ту часть, где описывалось, как человек может быть здоровым, не болея. То есть заголяйся, будь здоров. Помню, у нас там по радио точку включаешь, а там зарядка у нас была. Вот все занимались зарядкой в определенное время на предприятиях, вы помните, наверное, эти ну, времена, да. когда это было чуть ли не вменялось в обязанность. Производственная это, гимнастика. Совершенно верно. Кстати. Это было совершенно правильно. А, то есть физкультура, не спорт, а физкультура. Это было там, ну, бегом от инфаркта или к инфаркту, неважно. Но, в общем-то, это, да, это, это, это было. А Мосов, да, вспомним. такого. Ну, да. А, так вот, а, когда они это все сделали, то прошло время, и люди... Стали забывать о том, что действительно можно быть здоровым. С того момента началось развитие фармакологических каких-то там предприятий, таблеток и так далее. И все это настолько укоренилось за эти 100, там с лишним лет в умах населения, о том, что уже все забыли, и для чего это надо. И пока гром грянет, так понятно, что не произойдет. То есть мы должны заболеть. Вот, а потом должны идти лечиться. Вот только такой процесс мы признаем. Причем, что самое интересное, это пота, выгоняющая там или причиняющая вот эта вот работа, потому что уйти у нас же нет больничных, как было ну, там да. в Советском Союзе. То есть, если человек уже не пришел на работу второй день, ну, один день, ладно. Второй день уже на него начинает косо смотреть, а потом его возьмут это, и выгонят. Чем он делает? Ему надо напичкаться таблетками, пойти к доктору Пилюлькину, он нам даст таблетки, и мы должны напичкаться этими таблетками, после чего мы идем на работу, причина, естественно, не устранена, очумелая, обалделая, потому что, что это наркотики. Потом мы начинаем лечиться от тех сайд-эффектов, которые мы получили, применяя эти таблетки, ну и так далее. И так далее. Да, но, но, но, Михаил, мы просто, я просто на секунду прерву. Дело в том, что мы не можем же отрицать, что некоторые радикальные вещи э, и радикальные меры все-таки спасли. Человечество, имеет в виду, например, ну, изобретение пенициллина. пенициллина. пенициллина да, совершенно совершенно верно. Да. То есть, вот. э -э -э, послушайте, ну это же пенициллин и какие-то антибиотики, они без сомнения нужны. Во-первых, много чего изменилось. Кстати, во время войны раковых заболеваний не было вообще. То есть, uh -huh. организм наш работал совсем по-другому. Но мы сейчас не об этом. То есть, естественно, пенициллин нужен. И антибиотики нужны только лишь для того чтобы на первом этапе решить наши проблемы, поскольку воспалительный процесс, который идет в организме, надо все-таки остановить. Но это нам э, дает возможность потом задуматься, если мы хотим, конечно, над тем, почему он возник. Вот. Мы не хотим, потому что, ну, как бы, о, знаете, как система... <связывая> <связывая> да, у да, тебя болит да. вот там, органы у тебя болит, так ну, давайте его удалим и все, Значит, его, о, о, о, нечему болеть, понимаете? То есть может дойти до абсурда, голова болит, давайте мы ее удалим и проблема исчезла. С другой стороны, я видел, что такое хирургические инструменты, например, древних египтян. Это тоже довольно интересная вещь, потому что операции делали, то есть какое-то радикальное вмешательство в организм уже тогда присутствовало, что-то они там удаляли, раз им нужны были вот эти вот хирургические инструменты. Я понимаю. Я понимаю, что не было никакого наркоза. Тогда, кстати, вот наркоз ⁇ еще одна деталь из очень полезной химии, как мне кажется, для тех случаев, когда действительно требуется оперативное вмешательство. Но, тем не менее, был, была и такая традиционная медицина совершенно незапамятных времен. То есть, по-моему, от, от второй династии где-то уже мы можем читать даже папирусы, каким образом древние египтяне оперативно вмешивались в человеческое тело. Не только древние египтяне вмешивались, вмешивались, если мы почитаем опять ту, ту самую Аюрведу, то, того самого Тханвантари, в время время существовало несколько тысяч лет назад, делались такие операции, которым сегодня даже и близко мы не можем приблизиться, какие бы делались операции, какими инструментами, и это действительно было, но повторяю, с точки зрения, скажем, других наук и с точки зрения той же самой аюрведы, которая рассматривает человека не только как физическое тело и не только как тело энергетическое, а еще и тело, с чего мы начали программу, в котором находится непонятная многим субстанция, которая называется душа. Что такое карма? Если мы вернемся к этому, допустим, карма — это причинно-следственная связь. То есть считается, по Айрведе, если человек получил болезнь, и чем тяжелее болезнь, тем тяжелее прегрешение он совершил в прошлом. Мы можем поговорить о том, что Потом, конечно, не сегодня, у нас уже следующая передача, скоро там будет, будет выйдет в эфир. Но, к примеру, что такое аборты? Аборты – это возможность получения потом рака груди у женщин. И шансы на это получение, если можно сказать, это шансы, увеличиваются в 300 раз о том, что о -о. женщина может получить рак груди. И как это в общем-то объяснить? Да никак это не объяснишь, но с точки зрения нашей материальной западной системы, науки и так далее. Но тем не менее все это знали. Поэтому, ну, сейчас не будем анализировать. И мы сейчас уходим немножко в сторону все-таки вы задали вопрос, на который надо было бы ответить. Да-да-да, хотелось бы послушать да, о это интересно Это интересно, сегодня мы на практике можем убеждаться о том, что есть вещи, которые совершенно непонятны, их очень трудно объяснить, и энергия, которых не измеряется в джолях, повторюсь. Мне очень понравился этот человек, который пришел к нам и сказал, что это за энергия такая. Короче говоря, у нас на территории нашего центра Центр Сангейтс работает один человек, он кореец, сам, приехал, ну понятно, откуда он приехал, и довольно давно. То есть, он, как бы, занимался, занимался, занимался материальной деятельностью здесь, поскольку здесь все занимаются материальной деятельностью, очень мало кто занимается и своим истинным предназначением. Но потом все-таки природа взяла свое. И он понял, что все-таки его предназначение – исцелять людей. А с чего началось, он рассказывает, не буду на этом останавливаться, если надо будет, мы потом поговорим. Это не на русском языке, кстати, он говорит все-таки по-корейски, а хотя по-английски тоже неплохо. Но вот он рассказывал о том, что в детстве ему родители запрещали громко разговаривать, потому что когда он разговаривал, тем более там кричал, то начинали лопаться все предохранители, выходить из строя там всякие электронные электронагревательные там аппараты и короче говоря тогда уже там заподозрили что-то неладное с ним что-то творится что-то происходит но все-таки Восток есть Восток и они поняли о том что ну как бы они знакомы что такое энергия измеряемая в других единицах и короче говоря вот сегодня этот человек находится у нас на территории вот данный момент данный момент буквально там пять минут до того, как мы начали нашу программу, пришел к нему пациент, если можно сказать, применить слово пациент. То есть что он делает? Он не трогает человека, но у него есть просто просто совершенно невероятная энергия. Причем это интересно, мы ощущаем это буквально вот сразу сходу. То есть он с помощью вот своей вот этой вот невероятной энергии он начинает концентрироваться на том органе, или на том месте, где у человека это все болит. И э, это место перестает, странно, но болеть. То есть я не хотел бы говорить, конечно, в эфире о каких-то очень серьезных заболеваниях, но это происходило на моих глазах и происходит на моих глазах, когда люди приходят с очень серьезными заболеваниями, потом им делают после определенных вот сеансов, сеансов которые он там делает этому человеку, э, идут на всякие там CAT-скены, там на X-ray, ну, и выясняется о том, что вот той проблемы, которая была, и которая вроде бы никуда не должна исчезнуть, шансов как бы нету, она каким-то образом рассосалась. Это это, это это удивительно. Причем интересно, что этот человек, он делает... сейчас я... Совсем быстренько закончу, сразу вот все расскажу. Like, он делает это не только один на один. То есть есть люди, которые звонят на мой мобильный телефон, и я понятия не имею, я уже стал брать звонки. Обычно, если там как-то не, номер не определяется, я как бы не беру, потому что всякое, вы понимаете, телемаркетинг. Но я стал брать сейчас, потому что э, люди стали писать. То есть звонят люди из другой страны, из Европы звонят люди из бывших социалистических стран, звонят республик и просят с ним состыковаться каким-то образом. Я могу рассказать, как это происходит. То есть он на, по телефону разговаривает с человеком и он говорит, вот я сейчас направлю энергию вот туда-то, туда-то, вот тот орган. Ты чувствуешь или нет? Если человек говорит чувствует, значит энергия проходит. То есть не почувствовать ну, как бы, точнее сказать, не чувствую, если там что-то действительно происходит, нельзя, потому что, как правило, это становится или горячо, или, в общем-то, очень и очень холодно, просто ледяной холод в том органе возникает. Это означает, что идет вот такой процесс исцеления, то есть а объяснить это с точки зрения нашей там, материальной науки и нашего современного образа жизни просто практически невозможно. А теперь самый главный вопрос. Вот я неоднократно работал в эфире с Анатолием Михайловичем Кашпировским, и действительно это очень интересные были беседы. Вот я задавал такие вопросы: ну, во-первых, сколько, по его представлению, должен жить человек? Он говорит, что практически лет несколько столетий человек мог бы жить. 450. Ну, да, где-то вот такая вот цифра и звучала примерно. Но тем не менее, самый главный вопрос, как бы, заключается, в том, насколько пациент готов работать с таким целителем, потому что бывают пациенты скептики тоже с достаточно мощным энергетическим полем, которые просто не пропускают, как бы к себе. Вот это вот то ли, то ли человек должен быть абсолютно открыт, то ли человек должен абсолютно верить вот этому вот целителю и быть уверенным, что именно этот целитель ему поможет. Потому что я так понимаю, что скептически настроенному человеку к целителю приходить просто бессмысленное занятие. Ну, на самом деле здесь два есть момента. Во-первых, скажем, есть такой человек, всемирно известный, куда мы ездим достаточно часто, которого зовут Джанов Гад, Джона Бога, да? Он находится в Бразилии, всемирно известный медиум и хиллер, и к нему приезжают люди, и там происходит, ну, примерно, можно сказать, то же самое. То есть там идет, там духовный госпиталь. В госпитале, когда я рассказывал, первый раз поехал, и рассказывал своему брату о том, что я, вот мне будет операция, он мне задает вопрос, полостная я говорю, нет. Он говорит, а какая может быть еще операция? То есть в умах людей, кроме как человека разрезать, так нет других вариантов. Когда операция, сразу в умах возникает разрезать. Нет. Можно работать совсем на другом уровне. И вот скептики, которые туда приезжают, а таких людей было немало, у них шансы есть. Немного, правда. Потому что там существует определенное правило. А что касается человека, который скажем, с другой энергией, которую может мне пропускать, ну, не знаю уж как, я не про себя, но тем не менее, вот со мной, кстати, он работать не хочет. То есть, если у меня, скажем, болит голова, он говорит, Майкл, я с тобой работать не могу. А, был такой человек, который по моей, так скажем, рекомендации к нему пришел, он кстати, в Вашингтоне находится, и он с ним по телефону, он сказал, я с ним тоже не могу работать, у него слишком высокие вибрации, они не проходят, моя энергия не проходит. Но таких людей было единицы. Как правило, все-таки люди, люди воспринимают его энергию, и он действительно их исцеляет. И он говорит, это мой гифт, я не могу ничего и не хочу ничего с этим делать, меня ничего не интересует. И он начинает, что самое интересное, он начинает свой трудовой день, свой день после того, как он просыпается, он начинает вот таких сессий исцелительства по телефону то ага. есть по интернету, по Facebook, и у него идет 6-7-8 часов утра а то и с 5 утра и заканчивается это все тем же самым то есть 7 часов вечера 8 часов вечера, 9 часов вечера он делает вот такие сессии так. То есть человек тайпает, да, yes я хочу в этом принимать участие и он получает эту энергию, причем что самое интересное это он делает бесплатно ну кто хочет, дают ему донейшн хотя конечно же Обмен энергии должен быть, и сегодня, к сожалению, эта энергия, это, ну, с чего, любовь, можно там, я не знаю, бублики в виде обмена энергии, ну, кто чего, кто на что гараж, ну, или деньги, в конце концов, ну, да, ну, в распространенные. Люб... В любом случае, человечество делится на тех, кто лечит, и тех, кто лечится, и тех, кто лечит, все равно гораздо меньше, нежели тех, кто лечится у них. Я, без сомнения, да. Да, да. Ну, Папа... Я, я я просто хочу поэтому сказать, что, как говорили, вот такие люди появляются все-таки элемент, как говорят. Божий дар, хотя я не могу так, таким термином как бы оперировать, божий или не божий дар, совершенно неизвестно. Но тем не менее, люди вот таких вот энергетических способностей, они появляются, ну хорошо, если там один, один на миллион может быть. Вот. И это достаточно большая редкость. Может ли любой человек иметь в себе способности, ну хотя бы целительство для самого себя? Я ну, уж не говорю для других. Что самое интересное, да. На самом, на самом деле мы все как бы целители и было время на земле, когда все справлялись со своими проблемами очень просто. Кто-то, конечно, есть сильнее, кто-то есть слабее, но если мы говорим о том, что... Ну вот сегодня люди исцеляют те, которые хотят этому научиться, они берут курсы рейки, допустим, просто как пример. Там существует несколько уровней и вот они становятся мастерами рейки и они могут помогать себе и пом могут помогать другим. Существует Методики особо сейчас об этом говорить нет смысла, поскольку это очень долгий и очень сложный разговор. Но если мы возвратимся опять к этому целителю, уже были случаи, когда и те люди, которые действительно обладают какими-то способностями, он с помощью опять же своей энергии, невероятным образом их усиливает. И буквально вот, ну не знаю, через, может быть, пару месяцев э, он ко мне подошел, и он мне предложил, и вот через пару месяцев, возможно, мы такое сделаем. Он хочет этому обучать. То есть э, он открывает, или мы вместе, не знаю, э, будет открываться какая-то такая вот школа обучению, целительству, э, поскольку это не каким-то образом не теория, это только все практика. Теории здесь вообще никого нету, читать здесь не надо ничего. Но вот будут приходить к нему люди, я не знаю. На самом деле я только могу представить, как это будет. Я понимаю, о чем идет речь. Описать а я не могу. Это должен он описать. Я ему предложил, чтобы он это все описал, предоставил, скажем, ну как бы мне, я как бы немножко в этом ну, да. разбираюсь. А потом посмотрим, как это будет происходить. Но идея вот такая. То есть люди приходят, или они могут приходить физически, или они могут прийти на э, какой-то нам на скайп, я не знаю, какую-то virtual комнату, или они могут даже по телефону это делать. Но, наверное, все-таки физически они должны присутствовать на интернете, как минимум. И после чего э, это все будет транслироваться, и он будет э, показывать и рассказывать, как это все будет происходить. Ну и, в общем-то, его э, он очень востребован, на самом деле. Его так. вызывают и посылают э, в ну, Просто на моих глазах это было. И он говорит, Майкл, он только приходит и говорит, ты меня извини, но меня сейчас посылают. Вот. Посылают, имеется в виду помогать какому-то очень серьезному человеку. Ну, как правило, потому что ему, естественно, оплачивают и гонорар, там, и дорогу, и все ну, остальное. Да. Таким образом. Но будет интересно очень с ним познакомиться. На самом деле, вот обратите внимание, Михаил, как мы сказали, присутствие физическое хотя бы в интернете. Да? То есть интернет у нас уже физическое присутствие. Насколько да. так это в, в, в, нашу, в нашу жизнь настолько плотно вошло уже. Да, вот сейчас идет, есть такая Oculus, есть такая компания, и вот Google уже приобрел такой Околус. В общем, они создают какую-то вершинку, Виртуальную реальность называется VR Virtual Reality. Они создают какие-то вот такие вот. Ну, как мы читали и смотрели эти фильмы научно-фантастические, когда человек одевает на себя эти очки и подсоединяется к какому-то аппарату, он попадает в какой-то виртуальный мир. Так что э, вот сегодня вот эти все прогнозы или вот эти вот э, фантастические всякие там повести и романы, они теперь уже стали реальностью, что мы хотим. В какой-то какой момент реальный мир перестроится под эту виртуальность. У меня такое вот, ощущение. Да. Да, потому, те изменения в нашем сознании, которые в результате произойдут, они совершат с нами вот такой вот переворот. И весь мир мы ощутим уже как как как ту виртуальность, в которой мы были пока в компьютере. Да, и любовь у нас будет виртуальная у многих. Так, я понял. Все не так. Тем не менее. говорят. Ну, конечно, ну, конечно, не порядок. так, но тем не менее. Я вам хочу сказать о том, что у нас осталось буквально там несколько минут, и вот те, кто у нас слушает сейчас в эфире, а те, кто у нас потом будет видеть это само собой, у нас сейчас будет в эфире очень интересный человек. Его зовут, это болгарин, его зовут Тодор Тодоров, и он являлся у Ванги в течение определенного времени он даже был у нее переводчиком. Была вся семья его вот там, она с ним неоднократно с ним самим беседовала. Это Тодоров, он был э, участником битвы экстрасенсов 14, напомню, там всего 15 было. Я, мне, кстати, интересно, я все смотрел, правда, экстрасенсов там было немного, и он это подтверждает, э, но, тем не менее, это интересное достаточно шоу, и об интересных вещах говорится. А с ним сегодня будет в эфире еще один человек, это секрет, мы об этом даже не писали. Вот буквально вот пару часов тому назад я подтвердил ее участие в этой программе. Она известный э, таролог, она известный рунолог. Это интересно, да, потому что это скандинавская традиция, это скандинавские э, э, руны они оттуда как бы вышли, я в этом плаваю. Вот про Таро у меня довольно много книг и довольно-таки много колод всяких. Это как-то понятнее для меня. А вот руны вообще нет, я чего-то слышал, что то знаю. Если, вот, если, а... если кто-то сегодня что-то понимает в рунах, то это вообще уникально. Вот, вот именно об этом мы будем буквально через пару минут говорить.